Ребят, привет! Ну что ж, наконец-то биткоин начинает более чем понятную и долгожданную коррекцию вниз, а именно подходить к тем точкам, которые я для себя обозначил, чтобы взять среднесрочную позицию в лонг. Где и когда делать покупки, лично по моему мнению, где я их буду делать. В этом видео мы быстренько разберем, ну если вам это интересно, давайте разбираться. Итак, смотрим на четырехчасовике, что у нас здесь происходит по биткоину. Сразу хочу сказать, что это уже, наверное, третье видео, которое я записываю, где я обозначил зону для среднесрочного входа в покупки, лично для меня. Вот она выделена у вас на экране. Я продолжаю, потому что по времени это затянулось. Для меня эта зона, когда биткоин снимет очень огромный кусок ликвидности под 26 700, вплоть до 26 000. то есть 26 726 можно расставить лимитки, в принципе что я уже сделал и там лимиткой я попробую набрать позицию в среднесрочную влонг по биткоину у нас за прошлые сутки сняли опять лонгистов на 130 миллионов, но я считаю это очень-очень мало по сравнению с тем, что нас ждет вот здесь пониже. После того, как биткоин снимет вот эту всю ликвидность, я ожидаю что-то, возможно, вот такого, как биткоин любит. Да? Когда он снимет ликвидность, он еще раз за три здесь повыбивает налипшие лонги и потом уже а, сделает какой-то рост. А какой рост? Ну, как минимум, можем пойти на перехай 31 тысячи. И отсюда мы уже можем получить неплохие 15, там, возможно, там больше 20%. То есть для среднесрочного входа по такому тяжелое, как биткоин, я считаю, это очень даже хорошо. Риск наш будет составлять там всего лишь процента 2, мы можем выставить стоп. Потому что если биткоин пойдет к этой синей области, которую я его тоже жду, то это уже будет район протестировать 25 тысяч и плоть опуститься до 23, там 500. Это еще больше ликвидности. И если биткоин это сделает, мы вообще можем пойти, вернее не пойти, а начать торговаться в таком новом каком-то диапазоне в боковике, там 30 тысяч 23, например, да? Вот, это если мы берем какие-то среднесрочные, если долгосрочные, то как минимум вот эти все 20 тысяч, 21, ну, вплоть даже до 19, у меня есть подозрение, что биткоин за ними сходит и тоже снимет ликвидность, это если мы заглядываем уже наперед, будущее перед стартом какого-то нового буллрана. Но до этого я думаю биткоин все-таки снимет еще перехай вверху и возможно пройдем к целям, давайте на дневку опустимся да и выйдем выбьем вот эти 32 вплоть до 33 возможно сниму вот этот верх и оттуда уже там пойдем на более глубокую коррекцию но сами понимаете как бы там ни было сейчас гадать это такое неблагородное дело в принципе то что мы имеем сейчас на графике, мы можем попробовать лангануть соотношение риск прибыли очень хорошее поэтому я в такой позиции буду залетать и здесь если у меня не получится выбить по стопу конечно же буду пробовать и в районе 23 500 и 25 тысяч тоже лимитно будет набирать лонг. надежде на хороший отскок. У нас есть определенная рассинхронизация с S&P 500, потому что вот рынок фондовый. Он когда падал, биткоин наоборот рос к 30 тысячам, когда там фондовый что-то начал расти, биткоин начал коррекцию и снижаться сейчас. Как по мне, фондовый рынок тоже сейчас очень манипулятивный, он и туда и сюда ходит. Смотрите, почти э, каждая сессия у него то рост, то падение к этой зоне э, 4200, да, которую он не может пробить уже долгое-долгое время. Я уже говорил по второму сценарию, если мы ее пробиваем и идем вверх, это очень хороший, сильный знак, позитив и для всего рынка криптовалюты и для фондового. но как минимум я... Жду коррекции вот по сценарию номер один. И он как раз вот этими манипуляциями никак не доходит сюда, где-то в район 4000, возможно даже 3900. Да? Поэтому я ожидаю, что может быть еще какая-то манипуляция с выходом 4200, 4, а потом все же таки спуск на 4 будет. Но возможно действительно рынок уже фондовый собрался пробивать вот эти 4,200 идти вверх, потому что новости в принципе вышли ожидаемые, поднятие ставки у нас было 0,25 как считает большинство по прогнозам это было последнее поднятие как минимум в течение какого-то квартала, возможно в этом году и это в принципе плюс-минус такой позитив на рынке, но этот позитив может конечно же снять наступившая рецессия, которая в принципе может произойти в тех же самых США но это мы уже далеко зашли вглубь, да, поэтому то, что я, в принципе, буду делать, я вам означил. Повторять это делать или не повторять, вы, конечно, принимаете решение сами. Но 26 700 я жду, плод до 26, по-любому будет здесь набирать лонг и смотреть, когда вот эти будут выбивания. И там уже где-то после второго-третьего выбивания я уже буду знать четко, где мне поставить стоп, чтобы проехаться наверх. Если такого не будет, ничего страшного, выйду по короткому стопу, потому что в трейдинге э, выход в стоп и поймать какой-то минус ⁇ это вполне нормальная ситуация, не надо этому огорчаться, потому что мы всегда заложим риск-прибыль, должен быть намного больше, чем мы получаем стоп. И, например, даже две неудачные сделки всегда перекроют третье удачное, и еще сверху вы должны заработать. Только так вы должны... Ну, как бы пробовать, да, пытаться торговать и заходить в сделки именно по такому соотношению риск-прибыль. Все, ребят, по биткоину у меня все, добавить нечего. Есть две зоны, которые я жду и понятные э, трейды, которые я жду. Да, возможно, сейчас меня биткоин обдурит, опять не снимет ликвидность и сразу пойдет наверх. Ну, тогда я останусь без позиции и буду ждать уже каких-то четких сигналов в лонг, например, при закрепе выше 30 тысяч, либо же когда он выбит этот 31 ну и ждать уже какое-то более сильное глубокое падение или перейду на альткоины. Кстати, по альткоинам я э, в течение недели, скорее всего, запишу видео, когда я готов предпринимать попытки тоже там по среднесрочному трейду очень много монет да и вообще весь рынок альткоинов насколько просевший что в средний сроки они смотрятся довольно хорошо для покупок все это дело я делаю на споте поэтому вам тоже рекомендую только действовать на споте вы будете спокойны вы будете хорошо спать и чтобы там не случилось даже если у вас какая-то просадка будет серьезная или стоп не сработает, или, например, вы не захотите фиксировать убыток, вы всегда можете эту позицию усреднить, вы можете переждать, это ну, огромное преимущество спота перед фьючами, где абсолютно точно у вас заберет и ликвидирует вашу позицию, поэтому где торговать, конечно же, лично ваше дело, я просто делюсь опытом, где я очень много денег на фьючах потерял, поэтому сейчас торгую только на споте, и для меня это спокойный, прибыльный, и в принципе самое главное это то, что не нужно сидеть сутками и втыкать на эти графики и переживать, что же там вынесут или не вынесут позиции. Потому что вы знаете на фьючерсах просто тенью выносят вашу позицию зачастую и потом возвращаются в нужном направлении именно туда куда вы предполагали цена пойдет а когда вашу позицию выбивает у вас чувство любого трейдера что вы что-то сделали неправильно но, в принципе его вы направление выбрали правильно но ваш стоп вынесло почему потому что вы на фьючерсах а как мы знаем на фьючерсах за позициями очень часто и быстро маркетмейкер maker ходит также, что касается фьючерсов, хорошая новость, что биткоин уже, вот если начнет снимать ликвидность ниже 27 тысяч, все те ш... нешартовые а лонговые позиции, которые набирались с десятым плечом, они будут ликвидированы. И почему я говорю, что возможен спуск даже в район 24-23 тысяч, потому что вот здесь если пойдут за плечами пятыми, это минус 20% от верха биткоина, то тогда мы конечно же биткоин увидим тоже в районе 24 тысяч, ну как бы там ни было по любому это все дело снимется там тоже огромная ликвидность но я не думаю, что прямо вот в это время да, я думаю это будет чуть-чуть попозже но не исключаю, что и сразу есть два сценария, есть два варианта какой из них выбирать или действовать и во втором и в первом случае, как буду действовать я опять же решение принимайте сами но ну, если видео зашло подписывайтесь на телеграм-канал не забывайте там информации даю больше и конечно же на youtube всем вам желаю удачи друзья как всегда всем профита всем пока